Друзья, всем привет! В предыдущем видео мы научились передавать всякие разные сообщения из одного сервиса в другой при помощи MasterRanzit, соответственно, при наличии RabbitMQ. И сегодня будем делать не просто передачу, а даже, на самом деле, более важную вещь, мы будем перехватывать ошибки при передаче этих самых сообщений. В прошлом видео, в котором я рассказывал про get response, было на самом деле все очень просто, так как в том месте, где мы отправляли сообщение, мы получали тот самый response, который через StrikeCatch перехватывали, и это было на самом деле очень просто. А что касается сообщений, которые на самом деле должны просто отправиться через очередь сообщений в какой-нибудь другой сервис, и мы никак не можем перехватить информацию о том, что сообщение получено тем сервисом, тем или иным сервисом. И вот сегодня я как раз покажу, что для этого придумано на самом деле в Мастранзите. И чтобы не затягивать время, давайте переключимся уже непосредственно в сам процесс программирования. Сегодня прекрасный день, чтобы творить творчество. Давайте перейдем к творчеству. На сегодня у нас такая задача – зарезервировать товар на складе. То есть пользователь в сервисе Organization должен нажать кнопку «Зарезервировать товар». Сообщение должно улететь в сервис warehouse. И э, должно получить подтверждение, что да, зарезервировано, окей, приезжай. Неважно какой товар, неважно для чего резервирование. Главное, чтобы у нас сервис Warehouse получил какое-то уведомление, вернее, даже произвел операцию резервирования. Ну и, собственно говоря, в процессе резервирования может возникнуть ошибка. Мы ее должны будем в каком-то варианте перехватить. Видимо, на сервисе Organization, хотя это не обязательно. Мы можем перехватить ее в любом другом месте, где нам удобно. Э, в какой-нибудь... Э, в сервисе логирования или еще что-то типа этого, неважно Суть в том, что мы должны переходить эту ошибку И соответственно нам нужно сделать для этого следующие операции Итак, первая операция это создать контракты Которые будут лежать в сборке, как вы помните, контракт который мы будем трилливать так сказать, между микросервисами Итак, создаем Итак, для начала позвольте напомнить, у нас есть 4 проекта, 3 из которых микросервисы построены на шаблоне Nimble Framework, ссылка в описании. А также у нас есть еще контракты, так называемая колобанка контракт в которой лежат как раз те самые классы, те интерфейсы, которые мы перекидываем между микросервисами. Собственно говоря, именно в нем мы и будем создавать непосредственно как раз вот этот месседж, этот контракт на передачу таких вот собственно говоря информации да то есть информация о товаре который будет отправляться и количество его резервации на складе сразу скажу, что мы не будем получать обратный фидбэк, поэтому просто выстрелим эти события, и, в общем-то, ну, ну это, конечно, глупая ситуация, но у нас суть не в том. Суть у нас как раз в том, чтобы показать, как перехватить Exception, если вдруг мы не перехватываем респонс. И, в общем, вот такого примерно параметра мы будем создавать здесь контент, и для этого давайте первым делом создадим класс, который, ну, давайте назову ReservationItem, да, это как раз вот тот самый продукт, и total запрос. Отлично. Давайте теперь сделаем здесь int. Ну пусть это будет продукт. Нет, давайте напишем не порно, а продукт. Не получается сегодня писать, прошу прощения. Продукт id. И второй, соответственно, будет int, ну это будет total. да, То есть сколько товара я буду резервировать. И я не люблю вот эти штуки. И теперь, получается, мне нужно сделать какой-нибудь Reservation. Какой-нибудь Request. Класс, который будет внутри себя Reservation. Ну да, тоже неплохо. Давайте быстренько переименуем. Потому что нейминг имеет значение. Uh, и я, наверное, сделаю так вот. Public interface uh, i reserve, uh, Что там? Request. И здесь сделаю. Uh, давайте сделаю list uh, Reservation item. И мне это будет стоп. Не попал. Re, uh, ну, пусть будет reservations, get Set и теперь мы имплементируем эту штуку вот здесь A Reservation Request Ну, в общем, вот такой вот простой вариант, когда мы можем использовать интерфейс Я, кстати, в прошлом видео рассказал, почему лучше использовать интерфейсы и как ими можно манипулировать для управления сообщениями между э, сервисами в концепции э, MassTransit и, в общем, вот такой вот реквест мы отправим и, Ну, такая глупая ситуация, когда пользователь нажал кнопку зарезервировать И побежал там быстрее в машину, а ответ, собственно говоря, не получил Ну, ну такой вот дурачок И теперь, раз у нас готов контракт, нам теперь нужно обновить этот, собственно говоря, сбор Он Для этого я делаю таким вот образом Я напоминаю, что она у меня после сбора... Складывается в колобонгу Nugget папку, в которой, собственно говоря, подключены, э, ну, допустим, вот в Organization, у меня есть э, Package Console, и здесь есть на... настройки, где, собственно говоря, вот настроено, что колобонга может ходить туда, э, в, вернее, в колобонгу точка ой, слэш может ходить э, Nugget сервис и собирать собственно говоря пакеты и в общем рекомендую вам настроить для локального обращения с сервисами примерно такой подход и здесь давайте продолжим итак у меня есть э, package у него есть название мы меняем версию я нажимаю build компиляция завершилась я надеюсь package уже там и для этого достаточно просто проверить что пакет уже там мы откроем Solution. И выберем Колобонга. Пакет 4 обновился. Отлично. Теперь то же самое мы сделаем для вархауса Напомню, что мы в Configuration сегодня делать ничего не будем, поэтому давайте его закрою, даже обновлять не буду. Это в принципе совершенно мне не важно. Главное, что у меня вархаус получит и Organization получит одну и ту же версию пакета, в которой будет тот контракт, который не будут между собой треливать. В общем-то, вот он, этот контракт И теперь мы должны приступить к следующему этапу. Не хочет обновляться или уже обновился? Обновился? Нет, не обновился. Нет, все обновился. Поехали дальше. Итак, для начала давайте зайдем в Warhouse Service, откроем Must Transit и создадим новый Reservation. Request consumer. Reservation request consumer. У у него от i consumer. Соответственно, iReservationRequest Request. Вот он. Сделаем имплементацию. И э, суть вот в чем. Так как мы ничего не будем возвращать, а то даже если мы что-то и вернем, ну потому что здесь у контекста есть э, response то есть это долетит до, собственно говоря, самого Рэбита, то есть до очереди сообщений, и Рэббит отметит, что это отправлено, но до первоначального метода, то есть до первоначальной точки отправки, результат, конечно же, не дойдет. Поэтому мы, чтобы мы сюда не отправляли, ну, в общем, большого смысла нам на текущий момент отправлять ну, ничего нет, потому что мы ничего не собираемся получать. Но э, давайте для начала сделаем ретурн, Таск completed. И помимо этого также зарегистрируем этот консумер. Вот так, он у нас находится а, вот здесь в транзите Один у нас уже зарегистрирован. Я сделаю, что зарегистрирую второй резервированный консумер, и у нас здесь не будет описания никакого, то есть дополнительного. Вот мы его зарегистрировали, и в общем-то это все пока на данный момент для этого сервиса. Поехали дальше. Итак, мы находимся в сервисе организации. У нас есть контроллер аккаунт. И у нас здесь нету никакого метода. Теперь мы его создадим. Я воспользуюсь сниппетом. Вот таким вот. Это будет get. Это будет резерв. И здесь напишем окей. Ну, здесь мы сразу подготовим некоторые данные. Нам теоретически-то и данные не нужны. Ну, раз уж начали делать, заодно покажу и как отправлять данные. Ну, во-первых, это будет какая-нибудь дата. Пусть будет какой-нибудь лист Reservation Item, да, вот он, и здесь создадим парочку, троечку Reservation Itemов, ну, что там у нас было, Total, пусть будет 100 каких-нибудь там товаров с, с идентификатором, вот с таким, здесь поставим запятую, пробел, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, двоеточие, нам хватит, и вот этих вот товаров мы возьмем всего лишь 154 этих возьмем 350 этих возьмем 980 ну это будет вот такой товар это вот такой это вот такой это вот такой ну это идентификаторы товара вот у нас есть дата и теперь нам нужно что-то отправить в какой-то сервис в отличие от ä, паблиша который существует в масс транзите and работает немножечко по-другому и ä, если говорить о том что Паблиш работает на все, то есть получат все подписчики, то Send работает конкретно с одним получателем, и нам его нужно найти. Ну, даже я бы сказал не найти, а как-то получить. И получить его можно, соответственно, из э, самого Рэббита, если так можно выразиться. В описании, вот, восподвут NetCore, Dependency Injection. У нас регистрируется дополнительно провайдер. Вот, кстати, iPublish endpoint. Я не помню, второй раз показывал или нет, но у нас есть i send endpoint провайдер, который я сейчас скопирую. И прокину вот сюда. Send endpoint провайдер. Отлично. Сделаем его филдом. И теперь я могу получить конкретный endpoint. var endpoint. Давайте его так назовем. Здесь будем get center endpoint. И здесь нужно указать адрес. Ну, соответственно, newray. Ну и чтобы не промахнуться, ну, во-первых, я здесь должен написать rabbit mq двоеточие два слэша localhost. Это где находится мой rabbit. И теперь должен поставить слэш и посмотреть, какой endpoint у меня создан. Здесь у меня вот Exchange и здесь Reservation Endpoint. Ну, смотрите, во-первых, есть Exchange, это куда приходит сообщение, и Q, это куда они все забанят, то есть куда они будут распродав... раздаваться. У меня есть вот iReservation, этим контракт, и он связан с... Так, я не туда зашел. Есть вот Reservation request и он связан Reservation Request Q. то есть есть такая очередь. Вот, совершенно верно. То есть, соответственно, мне нужно скопировать вот это вот название очереди. Это создал тот самый консумер, который мы запустили. И здесь я должен написать вот таким вот образом. И теперь у меня здесь получается InPoint. Ну, во-первых, он await должен быть. И я должен сделать async э, сам метод. И, собственно говоря, что мне теперь нужно сделать? Мне нужно сказать, что я хочу отправить Endpoint new. Ой, не видно. New reservation request где reservation равные дата. Дата. Да. Ну, и так как он тоже у меня асинхронный, я должен написать await. И, в общем-то, все. Смотрите, таким образом получается, что мы. Вот смотрите, в 45 строке нашли получателя, а потом сказали, отправь ему вот эту вот данную. Ну и для того, чтобы проверить, что это работает, давайте нажмем бряку, запустим для начала Warhouse. Поставим здесь break point. Запускается. Отлично, он запустился. Теперь запускаем Organization. Оба запустились. И, в общем-то, теперь нужно зарегистрироваться на сервисе Organization. Открыть метод резерв и выполнить его ну и как видите endpoint э, от, запустился я вышел из метода и получил еще одну бряку но теперь уже в методе э, в сервисе warehouse и в методе reservation. ну то есть в общем все отлично все сработало там где то какая то механика произошла что то где то запустилось, возможно Какие-то бизнес-операции были проделаны. Ну, я вот такого вот менеджер, да, который отправил реквест на резервацию и свалил. В общем, мне этого достаточно. Но что делать, если у меня... Так, давайте пока все остановим. Что делать, если у меня вот в этом месте, ну тоже остановим, будет экзепшн. То есть у меня консумер вывалится с экзепшеном. На самом деле так получится, что... Э, ну, давайте я вот так покажу... Когда срабатывает какой-то exception, давайте так вот и напишем exception, то ä, Rabbit срабатывает очень хитро. Он создает специальную очередь с подчеркиванием, где дописывает суффикс который, error и туда скидывает все ä, exception, которые были. То есть все сообщения, результаты выполнения которых был exception, скидывается вот в такую очередь. Есть еще другой, то есть, когда вы набрали номер очереди, например, вот в этом месте я написал неправильный ответ и написал Reservation 1. И у меня отправилось сообщение, наверняка оно пойдет, но дело в том, что оно не дойдет. Оно допишется в очередь, у которой будет дописано Skip it. Ctrl F, подчеркивание. Нет, Skip it. Нет, я неправильно пишу. вот, То есть, это так называемые очереди, которые как бы не нашли адресата, -то, то есть она будет пропущена ну и собственно говоря суть в том, что у нас есть ну давайте проверим это на, на живом примере да? давайте я не здесь сделаю экзепшн так это я запущу как и раньше а вот здесь в вархаусе я здесь скажу troll new node какой-нибудь имплемент свернем Note Implemented Exception. В общем, понятно, что у меня здесь будет какая-то беда. Давайте ее запущу и посмотрим, что получится. Итак, у меня есть сервис. Это тот, да, резерв. И вот я его сейчас запускаю. У меня здесь сейчас работает exception, я его отпускаю. На самом деле резерв, смотрите, отработал, как будто бы ни в чем... То есть метод резерв отработал, как ни в чем не бывало, никаких изменений нету. Но в Рэббите у меня появилась некоторая штука. Вот, смотрите, создался reservation request error, туда упало одно сообщение. И, в общем, если бы я был глупым этим самым менеджером, я бы отправил request и пошел, и не узнал бы о том, что у меня есть какой-то exception. Как же перехватить этот exception, как же узнать о том, что он, собственно говоря, случился в тех операциях, когда нам не нужен фидбэк какой-то от сервиса по, по образу и подобию, как работает get response, а вот как в данном варианте, в таком надуманном примере, и тем не менее, как мне отловить этот, как этот error мне поймать, обработать и что с ним дальше делать. Давайте обратимся для начала к официальной документации на сайте, есть это описание, Exception, а, вот они. И, так это вот, уберем, и на самом деле здесь все очень просто, есть такая штука которая называется Fold AT собственно говоря, что делает Rabbit, если получает, если, что делает Mass transit если консумер выхватил какой-нибудь exception что вот собственно говоря делать, ну в общем чем-то похоже это на наш консумер который мы только что сделали, и как это работает по умолчанию он выкидывает Verror э, в очередь, и мы это тоже увидели и собственно говоря, дополнительно вот здесь вот русским, о, вернее по-английским, англи... по... <смех> черным по белому написано, что, собственно говоря, не делал. То он также провьюст вот этот самый event от T, и который, собственно, перехватит все вот эти сообщения. Ну, давайте вернемся тогда куда? В наш сервис. Так, этот пусть остается с экзепшеном, здесь мы ничего не будем... А хотя давайте сделаем, давайте сделаем по-хитрому. Мы прямо здесь это и сделаем. Это будет интересно. Для начала я скопирую весь вот этот вот consumer и создам RequestFold. Consumer и здесь вот таким вот образом напишу fold и скажу, что я хочу Generic от этого типа. Это я уберу, а здесь сделаю вот таким вот образом. Ну, в общем, смотрите, что происходит. У меня есть консумер, который потребляет... Ну, вернее, который получает, перехватывает сообщение reservation Request. И также сделал еще один fault консумер который перехватывает reservation Request. Ну и здесь, если я выкину Exception, то у меня, наверное, с ума сойдет RabbitMQ. Ну, конечно же, он это обработает, но дело не в этом. Нам в этом не нужно ничего делать. Но здесь, на самом деле, можно сделать следующее. Во-первых, если случилась какая-то ошибка то мы можем, допустим, ну, мы можем сделать notify, да, консумер, что-нибудь отправить ему, например, другому консумеру. Мы можем notify, что он сломался. Мы можем сделать, в конце концов, publish какой-нибудь другой request. Или можем запустить send другую операцию. В общем, здесь ваши руки развязаны, здесь вы можете делать все, что угодно. Но я на самом деле... Ну, давайте сделаем вид, что я здесь сделал такую хитрую штуку, которая называется э, Логер, да? I какой-нибудь там Reservation Request Consumer Logger, и я его просто добавлю. Но я сделаю по-простому, я скажу, чтобы у меня просто это в логер записалось, ну пусть будет error, да, там, лог logError, и здесь, на самом деле, как этот ерор получить? Этот error у нас лежит в контексте, и здесь есть exception, нет, и здесь есть э, все описание, на самом деле, здесь есть, и какой адрес был запрошен, э, с какого адреса, и, в общем-то, с какого хоста было запрошено, и message ID, и, в общем, на самом деле, все есть. И помимо этого есть еще и exceptions, ну их пачка на самом деле. Ну давайте я возьму вот так вот первую, да? И отдам сюда error. Нет, не так. Вот так вот. Error. И надо сделать еще какой-нибудь return. Task completed. Так, error у меня здесь получается... А, здесь exception info, здесь не совсем error. Здесь нужно здесь нужно экземпшен самому создать нет я помню что можно как-то сделать по простому сейчас я найду Ну, давайте обратимся на самом деле к документации, потому что здесь все четко описано, так вот напишем fold вот, consuming folds, все уже придумали за нас, поэтому мы не будем изобретать велосипед так, и где-то здесь consuming folds, вот он folds и здесь exception info, а, это список экзепшенов, то есть сам Exception не передается отлично, тогда нужно узнать, что такое ExceptionInfo. Ага, описания мало, понятно. Ну, в общем, как обычно. Давайте я нажму stop. И здесь тоже у нас stop. И посмотрим, что из себя представляет ExceptionInfo. Так, он говорит, что у нас... Ага, он говорит, что у нас здесь есть ExceptionInfo. И мы посмотрим, с чего он состоит. ExceptionInfo это, видимо, какая-то а, интерфейс, он говорит, message, source и stack trace, понятно, то есть это эмуляция ну, собственно говоря, нормально, пусть будет так, давайте тогда сюда запишем message я думаю, что этого будет достаточно ну и, в общем, теперь нужно это все зарегистрировать, как вы понимаете, в консумерах в списке консумеров, ну сделается это очень просто, я вот так вот ставлю и вот у меня еще один консумер. Теперь мы это все можем запустить. Organization у нас тоже запускается. Отлично появилась пачка окошек и так мы нажимаем резерв. У нас сейчас здесь свершится экзепшн. Ну, давайте сюда бряку поставим и запустим его. Вот смотрите, у нас здесь вызвался exception и был redirect, то есть даже не редирект, а RabbitMQ, то есть Mass транзит отправил сообщение на вот этот самый fault. И вот оно, собственно говоря, это сообщение. Вот список ироров ну, в смысле, ошибок. Ну и вот этот message, собственно говоря, то, что мы не получили. Вот мы как бы в влогер записали. Давайте даже проверим, влогер он записался или нет. Вот так вот То есть выполнилось, все на самом деле на ура Так, только я потерял warehouse И здесь у нас, смотрите, вот тот самый exception Вот он, метод not implemented В общем, это сработало То есть, таким образом, ну, как бы один из вариантов да Самый простой вариант, перехватить вот эти сообщения с exception отправить их в другое место Или обработать по-другому, или еще что-то Ну, то есть, тут вы уже как-нибудь сами придумайте Но я хочу показать еще одну штуку что на самом деле более интересный вариант. Я сейчас скопирую вот этот вот exception и давайте, наверное, я все-таки запущу configuration service, обновлю Nuget Package и попробую перехватить этот самый exception в другом сервисе. Вообще в другом, который не связан ни с одним из тех, которые участвовали в этом запросе. Давайте первым делом обновим Nuget пакет отлично есть такой там как раз лежат наши эти самые штуки контракты и теперь откроем допустим mass transit у нас папка есть давайте создадим новый файл запишем в него то что я скопировал ну конечно же нужно Нужно переименовать. -мо. Еще не загрузился. Хорошо. Теперь переименуем файл, чтобы вы не потерять. И теперь опять же зарегистрируем его. Этот новый ну, скопированный консумер. По образу и подобию. И называется он у нас request consumer fault ну и как вы понимаете я стартую configuration service можно назвать его configuration сервис или в данном случае он перехватчик фолтов каких-нибудь там я не знаю и также запустим так контракты мы точно запускать не будем это неправильно а здесь бряку уберем хотя пусть остается запустим эту всю штуку еще раз и этот у нас запущенный свернуть свернуть свернуть да нет свернуть в общем вот у нас работает три сервиса а этот у нас что-то не работает видимо я его не запустил house да он у нас что-то не стартанул потому что я лоханулся как говорит одна моя знакомая проституткам и просторуха бывает порнуха, поэтому запустим еще раз. Так, а здесь у нас Configuration сервис упал. Так, SQL Connection потерялся, ну так бывает. Давайте я поправлю. У меня немножечко поменялся адрес 9. 433 сейчас он стартанет сто процентов итак вот у меня работает три сервиса в organization происходит вызов в organization происходит вызов вархауса этот вархаус идет при ошибке в общем, никуда он не идет, он при ошибке должен уведомить configuration о том, что была ошибка. И давайте я все вот это лишнее позакрываю. Вот он мой э, сidentity это organization, вот он метод tryout, Ой, try it out. и я делаю request, то есть делаю какое-то там резервирование. Э, смотрите, дошли до вархауса, сейчас у меня будет exception. И в Configuration у нас, видимо, нету бряки. Печально. Но давайте откроем Configuration и увидим, что все-таки в эту бряку мы получили. Вот это самый метод Node Implement. То есть, другими словами, не неважно в каком сервисе у вас выс выскочила ошибка, но важно, что вы можете получить абсолютно в любом. Ну и давайте я для верности еще раз запущу. Вот мы пришли в Warhouse. Вот я отпускаю Exception. И вот мы получили Exception уже в Configuration API. Вот он, эта самая ошибка, я отпускаю. Ну и, в общем, все работает, как и предполагалось. Если на самом деле даже свернуть все бряки, то будет наглядно, так, это не тот, будет наглядно видно, как это работает на фоне черных окошек. И где у нас вызов? Вот он. И вот так вот, бац, и отпускаем. Ну, не видно, да? Не получилось. Давайте сделаем вот так. Раз. И вот получилось. Здесь, во-первых, экзепшн свалился. И уведомление о том, что был, прилетело в этот сервис. Мне кажется, это на самом деле очень удобная штука. Ну вот из таких вот простых вещей, собственно говоря, и собирается микросервисная система. Надо сказать, что есть и другие способы обработки. Если интересно, пишите в комментариях. А на этом, наверное, будем с вами прощаться. Всего доброго. Пишите правильный код и и, и все. И, и вам будет счастье.